теперь мы все знаем что эта конференция записывается Всегда. я написал выключить звук а, давайте я вам выключу звук все, все. в порядке все отлично а, если вы захотите что-то сказать а, поднимите руку я увижу что вы хотите что-то сказать я вам обязательно включу звук а, Звук мы выключаем для того, чтобы просто посторонних шумов не было. Но я очень рада вас приветствовать. Я уже представлялась, меня зовут Юлия Ершова. Я региональный представитель женско-еврейской организации «Проект Кешер». Мы сегодня проводим этот вебинар с моей замечательной коллегой Мариной Константиновой, руководителем программы «Женское здоровье» нашей организации. Как я уже говорила, Марина представляет два города – Тулу я, и теплую с морем одессом. И тем более радостно я оттуда нам рассказывать интересные вещи. Сегодня у нас вебинар по программе здоровья, но не только по программе здоровья, но и в рамках очень интересного проекта. Несколько месяцев назад, проект Кешер и женская лига российского еврейского конгресса объявили конкурс uh, женских еврейских лидерских проектов. И э, проект из Рязани, руководитель которого Елена Аганесова-Ломтюгова выиграл в этом конкурсе. Этот конкурс, этот проект назывался и называется «Счастливая и здоровая женщина, счастливы все вокруг». И это проект о здоровье, о здоровье женщины, о здоровье семьи. Потому что мы мамы, мы бабушки, мы жены, на нас лежит большая ответственность и нагрузка. И если мы больны, то плохо всей нашей семье. а Если мы здоровы, соответственно, нашей семье хорошо. Всемирная организация здравоохранения рассматривает здоровье не только как отсутствие болезней, но это целый комплекс физического, психологического и социального благополучия. И вот как раз об этом наш проект. «Счастливая и здорова женщина, счастливы все вокруг». В рамках этого проекта для вас пройдет 7 мероприятий. 7 так называемых «Дней здоровья». Одни из них будут в виртуальном формате, в формате онлайн, потому что, к сожалению, пандемия внесла коллективы во все наши планы, мы не можем сейчас активно встречаться, хорошо, что можем уже на свежем воздухе, но большие встречи пока проводить не можем, поэтому часть мероприятий пройдет в формате онлайн, в формате бесед со специалистами, приглашенными экспертами, вот как сегодня с нами. Но ничего в рамках этого проекта, если уж нам не разрешат, если уж не появится никаких новшеств, чтобы мы вообще не могли встречаться, вас ждет еще очень интересные мероприятия. Следующее из них ⁇ это поход по тропе здоровья, по тропе Пустовского, в которую вы все соберетесь пойдете вместе, надеюсь, вы захватите с собой своих внуков или детей, потому что, э, ну, это еще о здоровье семьи, об отношениях к семье, об отношениях наших близких к нам. Также в рамках этого проекта запланировано, если все будет хорошо, танцевальная вечеринка, поход в музей, где вы будете наслаждаться прекрасным, потому что Созерцание прекрасного тоже положительно влияет на наше здоровье. Наши глаза должны видеть красивое. А еще запланирован мастер-класс о том, как сохранять хорошую форму, как приводить себя в порядок. Это тоже важная составляющая здоровья. И сегодня мы начнем с теории и поговорим о здоровье, о мифах и фактах, о здоровье в еврейской истории с древних времен. До современности. Я передаю с удовольствием слово Марине Константиновне. Пожалуйста. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Я рада вас приветствовать. Как сказала Юля, я представляю одну из наиболее, на мой взгляд, важных, я думаю, вы со мной согласитесь, направлений – это программа «Женское здоровье». Наша программа существует в нашей организации практически с самого момента ее основания. Вот, как сказала уже Юля, нашей организации 30 лет, из них вот очень активным действуем 26 лет, и все эти годы у нас программа «Женское здоровье» является такой одной из опорных программ, в которой мы реализуем различные направления. И естественно, что мы как женщины и мы как еврейские женщины во всех наших мероприятиях отталкиваемся от наших традиций, от тех корней, от нашего женского взгляда на сохранение здоровья. Я очень рада, что у нас сегодня здесь не только женщины, у нас есть и мужчины, потому что мы прекрасно понимаем, что от здоровья женщины, от атмосферы в семье, от взаимоотношений между родителями, детьми, между старшими родственниками и младшими, зависит комфорт, поэтому женщина всегда думает не только о себе и о своем личном благополучии, но и о благополучии всех близких. И мы поддерживаем наших активистов, поддерживаем наших друзей в этом желании быть здоровыми. Наше сегодняшнее время внесло действительно нам... Такие серьезные коллективы, вот мы вынуждены встречаться в формате онлайн, в другое время мы, наверное, организовали бы визит, приехали к вам, провели бы вот такую вот личную встречу. Но мы очень надеемся, что, возможно, вскоре, когда будут изменены наши эпидемиологические условия или активно будет действовать вакцина, изменится вот эта вот ситуация, которая с нами сейчас происходит, мы будем встречаться лично. А вот наш такой замечательный эфир дает нам возможность встретиться, невзирая на километры, которые между нами сейчас, и поговорить о этой теме здоровья. Когда мы думали о том, какую тему взять для сегодняшнего занятия, я предложила вот именно ту тему, о которой мы будем сегодня говорить, говорить о том, как наша традиция влияет на взгляды в отношении здоровья, современности, наших современных врачей, эпидемиологов, наших современных медиков и ученых всего мира. И какие наши врачи, врачи, которые сотрудничали на грани науки и еврейской традиции, внесли вот такой вот огромный вклад в мировую науку. И когда мы говорили о том, же интересна эта тема, я думаю, что она интересна не только Представителям еврейской диаспоры, потому что у каждой диаспоры, у каждой национальности есть свои национальные герои и герои, связанные с медициной, с медицинскими традициями. И нам было бы очень интересно со временем поделиться, наверное, такими историями и из других мировых религий, из других мировых сокровищных знаний. Но начинаем мы, естественно, с того, что нам ближе всего, тем более, что нам есть здесь о чем рассказать и есть, что представить. Сейчас я э, запущу презентацию, и у нас будет такой визуальный ряд, чтобы мы с вами могли не просто разговаривать, но еще и видеть. Э, одну секундочку. Сейчас запускаем. Юлечка. видно, да? Давайте я попробую ее запустить. Юлечка, ну, мне, конечно, комфортнее было бы, если бы я это сделала. Сейчас я попробую. Может быть, у меня еще разочек. Может быть, она пойдет. Да, да Юль, запускай. Чтоб... Угу. Видишь, у меня второй день. Эти происходят какие-то штучки. Чтобы, наверное, мой мешает. Вот так. Да, С самого начала. А, назвали мы вот эту нашу встречу ⁇ Мифы и факты о здоровье от еврейской традиции к современности ⁇ Ну вот на этом слайде вы видите нас с Юлей и с Еленой, как ведущих этого вебинара и ведущую нашего проекта. Следующий слайд, пожалуйста. А, а, вот здесь, на этом слайде, мы говорим об основах еврейского подхода к здоровью. А, в Вавилонском Талмуде, это один из основных источников а, еврейской а, культуры и философии, говорится, что один человек равноценен всему сотворенному миру. Каждый, спасающий одну душу, как бы спасает весь мир. Я думаю, что нам не надо расшифровывать смысл этих слов, потому что действительно спасение одного человека, здоровье одного человека не могут не сказаться на здоровье его близких, на благополучие его близких и всего общества, которое нас окружает. Следующий слайд, пожалуйста. Мудические литературы, мудические источники. Вот здесь вы видите Танах. Это один тоже из наших таких сборников еврейской мысли. Так вот, в нем идет отношение к еврейским к здоровью через ритуальное законодательство. Вы знаете, что. Жизнь евреев от самого первого часа, даже до рождения, вот, но с момента рождения и до момента ухода в иной мир, она все время сосредоточена вокруг определенных ритуалов, правил, которые оговорены в туалетической литературе. Вот отношение к медицине идет именно вот через это ритуальное законодательство, потому что нас, в отличие от древних египтян, древних греков, не было вот таких определенных сборников, посвященных именно вопросам медицины. Мы говорим о тех временах, когда у нас был храм, когда мы говорим о том, что вот эти вот истоки традиций прививались нам, нашим предкам. Мы принято в еврейской традиции говорить нам, потому что всегда считается, что то, что произошло с одним из поколений евреев, оно происходит и с каждым, живущим на земле, несмотря на то, в какое время это происходит. Следующий слайд, пожалуйста. Если мы будем рассматривать наши еврейские подходы... Что-то у нас сегодня с зумом. Да. Будем рассматривать наши еврейские подходы в динамике, в том, как какое внимание уделяли наши э, ученые вот, э, такому моменту сохранения своего здоровья. Давай я попробую, может быть, сейчас у меня получится. Нет, не хочет меня, почему-то не видит мою презентацию. А, бывают такие вот технические накладки. Вы не, не обращайте на это внимание. У нас вот сегодня почему-то так. Причем, о, подожди, Юля, кажется, я смогу сейчас запустить. А есть, видно? Да, вы... Отлично, да. Если я еще смогу его листать, потому что у меня иногда еще бывает и вот такая вот история. Ага. Да, замечательно. А, значит, мы опять возвращаемся вот к такому источнику, Вавилонский Талмуд. А, кстати, наверное, было бы правильно сегодня, говоря о Вавилонском Талмуде, чтить память недавно ушедшего от нас Алина 1 Штензальца, человека, который Безумно много сделал для того, чтобы еврейская традиция, еврейское слово, еврейские источники стали доступны людям. И вот многие из нас, многие сотрудники, активисты проекта Кэшер проходили у него обучение в Институте изучения иудаизма, и он внес огромный вклад, вот пивот как раз в доступность сегодняшним, сегодняшним изучателем вот этого труда «Вавилонский Талмуд». Вот несколько дней назад он покинул этот мир. Но вот мы сегодня говорим о «Вавилонском Талмуде», так вот в его повествовательной части есть позначенные два основных принципа, которые лежат в еврейской медицине. Первый принцип – это принцип наследственности. Вот как вы понимаете, когда об этом говорили – как это подтверждается сейчас современными учеными, что от наследственности мы никуда деться не можем, очень многие заболевания передаются наследственным путем, и это наиболее такие яркие примеры, как гемофилия, но это и ряд других заболеваний. Мы в дальнейшем сегодня будем тоже говорить о определенной наследственности именно для евреев, специфических еврейских заболеваниях. И второй опорный пункт, о которых говорили, это заразность, то есть а, распространенность а, заболеваний через контакты. То есть есть ряд заболеваний, которые передаются от человека к человеку, и заболевания, которые передаются от животных, от насекомых а, к человеку. Вот смотрите, как давно, да, и уже вот эти два основополагающих принципа наследственности и заразности были обозначены в Вавилонском талмуре. У нас сейчас язык, иврит, возрожденный язык, живет своей такой активной жизнью, и этот язык изучают, и на нем говорят очень многие люди, не только в Израиле, но и многие евреи, которые хотят быть ближе к традициям, иметь возможность читать литературу, иметь возможность быть в курсе новостей без перевода, которые подаются на иврите. Мы знаем, что одно время этот язык был мертвым, потом он был возрожден как язык разговорный. Так вот, в традиционных текстах на иврите есть те названия, те слова, которые перешли в вот этот живой современный иврит. Вот если вам на этом слайде видно, я перечислила несколько примеров вот таких вот слов, которые так назывались в талмудических источниках, так они звучат и в современном иврите. Вот на этой картинке вы видите, каким был э, Иерусалимский храм. Вот храм, к возрождению которого стремятся, наверное, все, и, э, где бы они ни жили. Э, был разрушен первый храм, был разрушен второй храм. Но вот по восстановленным данным выглядел он приблизительно так. И очень важно, что э, первосвященники, те служители э, Иерусалимского храма э, обладали... Особой привилегии у них был специальный врач, который а, лечил первосвященника. Мы знаем, да, что были первосвященники, коины, были их помощники первые, левиты. А вот это особая привилегия иметь врача при храме, говорит о значимости того, как важно было сохранять свое здоровье для того, чтобы служить. Был еще такой нюанс. А, нужно было в определенные ритуалы заходить в святая святых а, разутыми. Вот, в холодное время года, особенно когда, когда были протяжные дожди, когда было очень легко подцепить какую-то простуду, разрешалось первосвященникам не разуваться для того, чтобы сохранить свое здоровье. Вот это один из примеров того, как какие-то традиции могут гибко трактоваться для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь человека. И очень важно, вот одна из заповеди, которая говорилась и пришла к нам из того времени. «Читай врача, уважай его, он поможет в час нужды. Если заболел сын мой, помолись Богу, чтобы он излечил тебя. Затем вручай в руки жизнь врача твою, ибо он от Бога не отошли его, пока не излечишься». Видите, то есть упование на Всевышнего, как основа еврейской традиции, привлечение врача для того, чтобы он профессионально оказал помощь, Сочетание этих двух направлений лежало в еврейской традиции еще с тех времен. Вы видите на вот этом слайде человека, который сделал для медицины всего мира, не только для еврейской традиции, не только для еврейской медицины, но для медицины всего мира огромный-огромный вклад. И это человек, которым с пиететом говорят современные люди. Это Рамбам. Это человек, который одновременно был и глубочайшим философом, знатоком еврейской мысли, и очень для своего времени прогрессивным врачом, который впервые в общемировую практику внес такое трактование санитария, mm -hmm. гигиена и очень важные шаги по сохранению своего здоровья диетического питания, и вообще образа жизни, который мы используем сейчас. То есть, когда мы говорим о 11-12 веке нашей эры, казалось бы, это было очень-очень давно, и тем не менее, вот такой замечательный человек, как Рамбам, он остался в веках не только еврейским мудрецом, но и врачом, оказавшим огромное влияние на медицину всего мира. И мы говорим о том, чтобы... Служить Всевышнему, это всегда считалось отличительной чертой евреев. Вы знаете, что, в общем-то, идентификация евреев идет не столько по национальному, сколько по религиозному принципу. Так вот, о том, чтобы служить Богу, будучи больным, не могло быть речи. Если человек болен, вы сами по себе это знаете, ему трудно думать о чем-то другом. Поэтому вот эта фраза, что забота о здоровье и целостности нашего тела – неотъемлемая часть служения Богу, потому что это один из путей служения Всевышнего. Это вот тоже такой вот краеугольный камень отношения еврейского подхода к здоровью. И вот если вы видите один из списков вот на, этом, на этом слайде, как красиво, каким четким почерком Рамбам писал свои работы и говорил о том, что мы используем твой организм как инструмент, инструмент для жизни и инструмент для служения Всевышнего, для служения Отцу. И мы должны соблюдать осторожность в нашей жизни, и, собственно, мы знаем, как это перекликается с сегодняшней насыщенной ситуацией, как мы не должны сейчас делать вид, что не происходят никаких сложностей в нашей жизни, мы не должны сейчас э, становиться на позицию шапка закидательства в отношении ситуации, в которой мы на, э, находимся, ситуации всемирной пандемии. Мы должны соблюдать осторожность для того, чтобы сохранить себя для себя, для своих близких, для служения каким-то глобальным целям. А, даже когда человек ест и пьет, он доставляет себе удовольствие, Я говорил Рамбам. А, Здесь вот мы видим отличие от многих там, религий, которые а, иногда ставят во главу угла а, умерщения плоти, какие-то сложности в питании, длительные посты. Здесь вот есть такая концепция в мировой культуре и в мировых а, религиозных подходах. В еврейских подходах, вы знаете, посты обычно не длительные, они больше несут ритуальный смысл, они несут смысл подчеркивания нашего единения с Всевышним и нашего понимания того, что происходит, но они должны быть рационально построены, и питание перед ними, и после них должно, питание, питьевой режим должны быть построены настолько оптимально, чтобы не нанести вред человеку, потому что пост и рациональное питание несут одновременный, одинаковый и очень похожий полезный вклад в наше здоровье, в наши взаимоотношения со Всевышним, для кого это важно. Есть такой известный трактат ⁇ Опасне ⁇ который как раз написал Рамбам. Для того, кто не знает, я хочу сказать, что Майманит и Рамбам – это два имени одного и того же человека. То есть в некоторых источниках больше чаще его называют как Маймонит. Вот это и есть наш мыслитель и врач Рамбам. Так вот, его трактат об астме. казалось бы, трактат об одном из заболеваний. На самом деле, за этим названием... Прячется очень большая и очень глубокая научная работа, которая посвящена вообще концепции отношения ну, к здоровью современного для а, рамбама человека, и а, который сейчас очень часто меняется э, даже во время обучения студентов, когда вот какие-то постулаты из этого трактата АСПИ дают э, в медицинском институте современным студентам для понимания истории развития медицины и того, как вот этот опыт используется в современной медицине. Очень важная фраза, вот, которую вы здесь видите, «Лишь глупцы думают, что врач необходим только во время болезни и никогда больше». Это очень важный момент, что даже в те времена уже Рамбам понял, что многие болезни происходят от того, что человек вовремя не упустил начало болезни, не занимался профилактикой, его окружение не заметило каких-то изменений, которые с ним происходили. И поэтому врач, по сути дела, нужен пациентам не только во время болезни, а нужен на любом этапе жизни, чтобы болезнь предотвратить, а если она наступила, оказать им нужную помощь. Очень важный вот постулат, который сейчас применяется в прогрессивной современной медициной, он являлся противником одномоментного применения большого количества разных лекарств. Он считал, что нужно обходиться тем минимумом, который направлен на определенную болезнь, а не пользоваться всем арсеналом медицинских средств, а вот что-то поможет. То есть, помощь должна быть почечной и должна быть направлена на определенную болезнь для того, чтобы не сбить курс лечения и не захватить ненужную сферу, на которую они направлены, и не оказать неоправданные побочной реакции. Я думаю, что это очень важно и в сегодняшней ситуации, и очень многие врачи подчеркивают, что особенно сейчас, когда вот в период пандемии COVID-19 нет единого лекарства, еще не выработала наша наука определенный алгоритм и протокол с четкими рекомендациями, есть рекомендации разных стран, есть рекомендации разных врачей, они приблизительно соотносятся друг с другом, но тем не менее, вот нет пока, к сожалению, еще такого вот определенного лекарства ⁇ раз, два, три вот, ⁇ вот это и все. И сейчас, вы знаете, извините за слово методом тыка, очень многие пациенты, которые думают, что почитав что-то в интернете, они могут сами назначить себе лечение или профилактику. И, к сожалению, даже некоторые врачи могут применять одни, другие, третьи средства, иногда очень много, иногда в сочетании этих средств. Я думаю, что надо в этот момент помнить о принципах Рамбама. Я вот сама лично работаю над этой программой, общаюсь, разговариваю с фармацевтами, врачами, вирусологами, и вот сейчас... Очень многие врачи, которые сталкиваются уже с серьезными последствиями COVID-19, говорят о том, что приходят люди, и насыщенные лекарствами, перенасыщенные лекарствами на амбулаторном этапе, на том этапе, когда а, можно было обойтись а, вот теми средствами, которые были непосредственно точечно направлены на снятие симптоматики, а вот эта вот перенасыщенность а, особенно, препаратами, которые не помогают на первом этапе антибиотиками, а особенно в применении нескольких антибиотиков, они, с одной стороны, подавляют иммунную реакцию, и в следующий раз, когда действительно наступает серьезный момент, когда нужны антибиотики, они просто не подействуют, потому что у организма уже вырабатывается определенная восприимчивость к этой группе антибиотиков. А с другой стороны, применение разных неоправданных лекарств подавляет друг друга, дает очень сложные гамму побочных эффектов, поэтому я призываю всех помнить этот принцип Рамбама работать э, с врачом именно в согласии и в выработке минимальных, но доступных нам средств для того, чтобы не перегрузить свой организм. А Маймонит отделил вообще всех пациентов на три группы. И вот давайте мы сейчас подумаем, насколько это тоже созвучно сегодняшней ситуации. То есть в первой группе он относил э, людей, которые считаются здоровыми. То есть, э, он считал, что наиболее важная часть работы врача ⁇ это профилактика, это умение сохранять свое здоровье, применять вот те меры безопасности для того, чтобы не заболеть. Вот, э, это было тогда удивительно, потому что обычно э, врачи древности обращались э, уже э, к людям больным и занимались их исцелением. Для Маймонида, для рамбама очень важный был пласт вот этой группы. Он ее выделял как одну из самых... Важных работ – это работа первичной профилактики. Собственно, то, о чем сейчас и говорят наши врачи, предупреждая нас и в отношении разных болезней о профилактических мерах, о здоровом образе жизни, и в отношении вот сегодняшней ситуации с COVID-19. Какие меры предосторожности нужны для того, чтобы люди не перешли в категорию больных. Вторая категория – это те люди, которые реально заболели, у которых а, есть а, симптомы болезни, проявления болезней. Здесь задача врача – вылечить, а, вернуть в строй человека, сделать максимально то, чтобы человек излечился. Вот третья группа – это а, особая группа, практически в это время никто, кроме Рамбама, не говорил, не выделял эту группу. Это группа ослабленных, жилых людей и тех людей, которые переболев уже выздоравливает, зависимо от возраста, но ослабленные болезни выздоравливающие. Мы опять возвращаемся, вот помните, мы говорили о том, что э, надо быть с врачом и не отсылать его до момента полного э, выздоровления, то есть э, ориентироваться на его показания вот, э, во всех периодах восстановления организма. И вот сейчас, если вы подумаете о том, как наше медицина, как наша эпидемиологическая служба относится к нашим а, пациентам, вообще к всему населению, не только нашей страны, но и мира, вы тоже увидите вот эти три группы. То есть первая группа это здоровые люди, это люди, которые должны сделать максимальные шаги по сохранению своего здоровья, для того, чтобы не заразиться, для того, чтобы э, как-то эту э, пандемию, даже если э, будет э, болезнь придет, чтобы она пришла как можно позже. К этому моменту могут быть какие-то изменения уже и в протоколах лечения. И вот сейчас уже многие говорят о том, что вирус ослабевает, он делает какие-то там мутационные процессы, происходят. Мы не знаем, он не изучен до конца, поэтому вот сохранить свое здоровье как можно дольше – это вот одна из задач вот этой первой группы. И задача здоровых людей или людей, которые они не знают, что больны – защитить защитить вот эту третью группу населения людей ослабленных людей из группы риска людей а, в силу возрастных или каких-то иммунологических особенностей тех у кого есть риск тяжелого течения болезни а, и, и люди которые переболели уже они тоже получают определенные реабилитационные мероприятия вот это вот первое и третья группа. А вторая группа — это люди, которые болеют, люди, которые болеют разными заболеваниями, но понятно, что мы сегодня больше говорим о вот, нашем времени, о COVID-19, о вот ситуации, которая с нами сложилась. А здесь очень важно вовремя обнаружить это заболевание и Пользоваться теми рекомендациями, которые дают и для амбулаторного, и, если нужно, для стационарного лечения. Вы видите, вот опять эти все рекомендации древности пришли в современный подход к нашей медицинской науки. Я сейчас от Рампама хочу перейти к еще одному замечательному еврейскому врачу. Может быть, это имя вы никогда не слышали. Хаздай Ибн Шапру. Кто-нибудь слышал такое имя? не слышали очень интересный персонаж он даже немножечко моложе Рамбама вот, приблизительно вот эти же века он жил на территории Кардовского халифата это современная Испания вы знаете, что сейчас очень много в мире есть потомков испанских евреев их называют сифарды в то время это был рассвет жизни евреев на территории современной Испании. И вот при дворе халифа Абдурахмана Третьего был такой молодой человек, Хаздай Ибн Шапрут, который смог себя проявить настолько грамотным человеком, философом, врачом, советником, что его приблизил к себе халиф, и он стал его первым Министром Он стал его первым советником во всех делах. И, а, он очень умело пользовался этим для своего продвижения и для того, чтобы еврейское общение Испании вот, в то время, в X веке, жилось комфортно. Он очень многое делал для сближения евреев в разных регионах. Во всяком случае, вот для нас дошли его письма а, в Каганат а, Хазарский. То есть это вот территория современного Поволжья. Жили хазары, которые приняли а, иудаизм, для него очень важно было вот это объединение рассеянных еврейских народов. Но мы сегодня будем говорить о нем как о медике, потому что он, а, кроме того, что был философ и а, советник политический, экономический, он был а, очень просвещенным в медицинском плане, он создал э, такой чудодейственный препарат, лекарство алфа Мы не знаем, что это за лекарство, к сожалению, рецепт его утрачен, но э, по отзывам его современников и его потомков говорили, что это было средство, которое было... Нацеей от многих болезней в то время, так что, к сожалению, мы не знаем, что это было за лекарство, но мы знаем, что был такой медик, был такой ученый, был такой советник, который вот сказал с его влияние на жизнь евреев на протяжении нескольких столетий, потому что даже после того, как его не стало, его ученики, а он еще и писал замечательные поэмы, так вот его ученики, они тоже продолжали его деятельность и в медицинском плане, и в плане философии, и в плане искусства. Я вот на этом слайде собрала те основы еврейской медицинской этики, которые трактуются вот в разных источниках. Здесь есть очень важный момент. Основным побудительным мотивом врачебной деятельности не должно быть стремление к обогащению. Вот казалось бы, да, применимо или неприменимо это в современной жизни, да и в той жизни, о которой мы с вами говорим. Естественно, врач не может работать бесплатно. Естественно, что если это профессиональный врач, он э, работает для того, чтобы не только помочь пациентам, но и поддержать свою жизнь и жизнь своего, своей семьи, это не является обогащением. Это является средством к его существованию и существованию его близких. Вопрос обогащения ⁇ это уже вопрос э, непомерного э, внимания к материальной стороне врачевания. Я думаю, что этот принцип тоже очень хорошо бы усвоить нам, пациентам, и современным медикам, для того, чтобы мы могли ориентироваться в этой сфере и понимать, где, какие медицинские услуги мы получаем за определенную плату, где мы можем получить их по тому комплексу, который заложен у нас в обязательном медицинском страховании, где мы можем купить дополнительно, дополнительное добровольное медицинское страхование, где-то обратиться в частную клинику, но во главе, желательно, хотелось бы во главе наших взаимоотношений с врачом, должен быть принцип не обогащения, а разумной оплаты за проведенные процедуры. Вы понимаете, что бесплатно не происходит ничего, что даже те Лекарственные препараты, которые нам назначаются, мы покупаем их в аптеке по фиксированным ценам, по ограниченным ценам. Есть такой ряд определенных препаратов. И те медицинские услуги, которые мы получаем в рамках бесплатной помощи, то есть обязательного медицинского страхования, оно все равно оплачивается. Эти услуги оплачиваются государством, различными фондами, различными государственными структурами. Вот Есть частная медицина. Вот здесь очень важно, что мы должны понимать, что врач не алчен, что его назначение лекарств и назначение различных диагностических процедур не ведет к его обогащению, а ведет к нашему излечению. Конечно, это идеальный вариант, вот эта вот основа еврейской медицинской этики, она должна лежать в нашем понимании. А второе, позиция, врач должен быть высокообразованным человеком и заботиться о своем образовании не только в медицинских сферах, но и в других науках. Но я думаю, здесь не надо об этом говорить э, особо. Понятно, что есть многочисленные курсы сейчас переквалификации, очень много научных изданий. И вот сегодняшняя, как раз, вот сегодняшняя ситуация показала, как важно единение врачей и научных деятелей по всему миру, как они обмениваются информацией. И только таким образом, если человек не находится в каком-то закостенелом состоянии, обучается, он может получить вот эти вот знания, и он может быть, соответствовать вот такому вот уровню современной науки. Врач должен оказывать помощь даже при наличии опасности для него самого. Вот этот постулат, наверное, просто, просто вот написан фактически для сегодняшней жизни, хотя мы знаем, что есть сейчас действительно такие ситуации, когда увольняются врачи, когда уходят медицинские сотрудники. И мы ни в коей мере не можем осуждать за то, что они сделали такой выбор в период пандемии, потому что очень многие из тех людей, которые сейчас уволились, которые ушли в какие-то длительные отпуска, это люди из групп риска. И, естественно, они должны оценивать состояние своего здоровья и тот риск, который заражение может им принести. Мы, к сожалению, знаем этот огромный список врачей, которые ушли от нас вот в этот период, именно потому что они заразились во время работы, во время спасения жизни других людей. Но э, в основном, и это действительно так, Наш медицинский персонал выполняет свой долг, спасает людей в любых условиях. Это было как и во время военных действий, это было во время Великой Отечественной войны, это было в любой ситуации каких-то катастроф, каких-то землетрясений, природных катаклизмов во время аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Это происходит сейчас, когда врачи действительно героический подвиг совершают, спасая других людей, находясь вот в таких вот тяжелых, очень опасных условиях. Очень важный принцип ⁇ это сохранение врачебной тайны. Не открывай тайн, доверенных вам. Этот принцип очень важен, потому что мы сейчас живем в таком мире, где практически ничего не проходит бесследно. Любое посещение медицинского учреждения, особенно если это человек какой-то такой медийный, если это кто-то там из актеров, если это кто-то из знаменитых писателей, политиков, и так далее, становится тут же достоянием общественности. К сожалению, существуют даже специальные такие агенты определенных желтых СМИ, которые, работая в медицинском учреждении, продают вот эту вот информацию о том, что случилось с каким-то вип персоны с каким-то персонажем произошло несчастье, это ужасно, и это как раз противоречит и врачебной, и вообще человеческой этике. Каждый человек имеет право на свою тайну, на тайну сохранения своего здоровья, здоровья своего и своих близких. Обязанность врача – это профилактическое направление в медицине, он должен уделять много времени не только больным, но и здоровым людям. Об этом мы уже много говорили. Вот, казалось бы, вот эти вот простые принципы, но они почерпнуты вот из тех древних времен и пришли в медицинскую этику сегодня. Есть несколько заповедей, которые мы регулярно, те, кто соблюдает эти заповеди, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год соблюдаем этот заповедь сохранять в субботу, это определенные нормы поведения в различные праздники. Так вот, если есть опасность для жизни больного, и э, можно спасти ему жизнь, нарушив какую-то заповедь, эти законы нарушаются. И даже не просто разрешается нарушить эти запреты, но повелевается нарушить запрет для того, чтобы спасти человека. То есть вот для тех, кто соблюдает субботу и не пользуется телефоном и не включает свет, если происходит что-то с близким или с ним самим, нужно вызвать скорую помощь, можно это сделать. Если происходит в доме пожар, и нужно вызвать э, спасателей, это тоже делается. То есть спасение жизни человека валирует над всеми запретами Тора. Если же ситуация не несет угрозы для жизни, только для того, чтобы облегчить его состояние, тогда разрешается нарушать запреты, установленные мудрецами, но не запреты тоже. Если эта ситуация не такая стремительная, если можно подождать до окончания шаббата или там до какого-то праздника, когда он закончится, когда... то надо уловить вот эту вот ситуацию, когда можно нарушить все запреты для спасения жизни, а когда можно поддержать вот это состояние, того, чтобы не нарушая законы Торы, но нарушая уставление мудрецов по человеку. Это очень тонкая материя, но мы в данном случае говорим именно о том, что вы видите, насколько важна жизнь человека даже вот в таком разговоре о нарушениях законов Торы. вот основные принципы медицинской этики, вот, вот эти вот три Итоговых таких постулатов. Человеческая жизнь является бесконечной ценностью, болезни и смерть рассматриваются как составляющие человеческой жизни, мы не, никуда не уйдем от этого, все конечно, и мы каждый понимаем, чем это закончится, но основная цель деятельности, как врача, я в скобочках скажу, и пациента, сохранение нашей жизни или сохранение жизни пациента, если речь идет о врачах, и улучшение ее качества. Вот здесь Действительно, врач и пациент должны идти вместе по руку. Я хочу еще несколько слайдов вот здесь вот вам показать, для того, чтобы рассказать о том, что вот та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она уникальна для нас, но она не уникальна с точки зрения человеческого развития. Эпидемий было много, эпидемии были... Очень страшные и уносящие огромное количество жизней, гораздо больше, с большей смертностью, чем частью COVID-19, хотя каждая жизнь бесценна, но все-таки эпидемии чумы и холеры в свое время выкашивали население городов и очень большой процент населения стран. Так вот, к сожалению, Тогда не могли объяснить, почему возникают эти эпидемии, не было еще такого знания. И в таком случае всегда есть другой народ, который отвечает за все несчастья в мире. И вот в частности были огромные еврейские погромы во время эпидемии чумы в Европе. Вот эти вот погромы, они были в середине 14 века. И обвиняли даже людей, евреев, в том, что они нарочно, намеренно заражают колодцы и есть такой зафиксированный факт, как в 1348 году в Вене был казнен врач, потому что его обвинили в том, что он намеренно заразил чумой город. Здесь вы видите картину боска от земных наслаждений. Вот, к сожалению, средневековый подход был вот таким. И вот есть такие примеры. На чем были основаны вот эти вот разговоры, вот эти вот байки о том, что евреи знают что-то особое, почему они защищают себя, почему их умирает меньше. Это было основано, в общем-то, на статистике, которая была, может быть, примитивной, но все-таки она показывала, отражала суть того, что происходит. Вот на этом слайде вы видите, во-первых, гравюру, вот, как э, свозили тогда вот эти вот э, трупы, которые валялись буквально по городу. Но по статистике в Риме э, в XIII веке католиков умирало 69 человек из 100 больных, а у евреев только 22 человека. Видите, вот какая разница. А во время эпидемии в середине 19 века в Будапеште 1,85, почти 2% населения Бадапешта умерло, но в еврейской общине смертность составила менее процента, вот, видите, приблизительно четвертая доля процента. А во время эпидемии холеры в Витебске, это уже вот ближе к нашему времени, это начало 20 века, заболеваемость у евреев 5%, у неевреев 15%. Как вы думаете, почему это происходило и как с точки зрения объективной реальности они а сплетены до сущем можно объяснить такие цифры? Очень сказать? много обрядов, которые призывают к чистоте мотью рук часто и так далее. Спасибо большое, спасибо Юля. Действительно обряд, омовение рук, носит генический характер. Да. В данном случае, кроме того, что это ритуальный обряд, но... Любое омомение рук все равно является и, знаете, в скобочках, как бы, это не главное для соблюдающего еврея, но это гигиеническая процедура, совершенно верно. Еще какие могут быть, как, что могло быть вот основой сохранения здоровья у большей части еврейского населения, чем у нееврейского? Контакты, наверное закрытые контакты внутри общины. Ну, здесь спорный вопрос, спасибо большое. Дело в том, что как раз вот в закрытых группах могло распространяться больше заболеваемость, потому что комплектиозность была очень высокая, скучность населения была высокая, условия жизни у евреев никогда не были идеальными, всегда это были достаточно и большие семьи, которые жили на маленькой площади, помещения. Вот здесь есть другая причина. Что у нас с гигиеной кухни нашей происходит? Ну, мы все слышали, наверное, о кашруте. кашрут. Да? кашрут да. Мы все слушали, слышали о кашруте. И, конечно, кашрут это процедура ритуальная, это очень важный для соблюдающего еврея момент отделение, не снова от молочного. Но на самом деле, если мы подумаем, как важно соблюдать ритуальную чистоту в тех емкостях, в которых готовится еда, где она хранится, хранится ли она отдельно или вместе, молочное, мясное, особенно в условиях отсутствия холодильников, мы поймем, что кроме ритуального здесь был совершенно и практический, и гигиенический и антиэпидемиологический смысл. И действительно, вот чистота посуды – это очень-очень важный элемент, вот мы о нем чуть-чуть дальше скажем, я сейчас, когда вот, этого вот здесь вы видите картину Рембранта, называется «Еврейский врач». Дело в том, что действительно многие евреи получали медицинское образование, были хорошими врачами, врачами, которые лечили очень богатых и знатных людей. Вот здесь только небольшой список тех правителей средних веков, эпохи Возрождения, у которых были еврейские врачи. На самом деле был определенный запрет лечения христиан, и считалось, что это недопустимо, чтобы христиан лечили евреи-врачи. Но когда доходило дело по спасению жизни, на этот запрет водители, руководители, императоры, короли закрывали глаза — приглашали специалистов, если они видели в этом, независимо от национальности не только еврейских врачей, но и еврейских врачей тоже, особенно если они пользовались заслуженной репутацией хорошего врача и хорошего специалиста. Вот а, здесь на этом слайде мы видим современное исследование, одна из исследователей в Гарвардском университете провела вот такое исследование про Российскую империю начало в XIX веке. И наблюдалась огромная разница в детской смертности и смертнице рожениц между еврейской общиной, еврейскими местечками и нееврейскими. И э, вот это сохранение жизни младенцев, оно способствовало огромному росту тогда вот, такого рождаемости и сохранение жизни способствовали увеличению еврейского населения. А, как вы думаете, почему это происходило? Почему в еврейских местечках младенцев умирало меньше, и рожениц умирало меньше, чем в сельской местности, там, где проживали? Кто-нибудь хочет сказать? Какие-то обряды специальные. Обряды, связанные с гигиеной. Да. Давайте, чтобы не затягивать время. Да, если, если мы были с вами не онлайн, я бы, конечно, больше хотела, чтобы говорили и вы, чтобы я не одна вещала. Но давайте перейдем к следующему э, слайду. Вот здесь вот э, есть... Яснение научное, почему так происходило. Действительно, во-первых, есть существенная разница в отношении к роженицам и грудным детям в еврейской традиции. Мы считаем, что рождение ребенка – это действительно исполнение заповедей, это благо, и традиционно еврейских младенцев опекали в самых бедных семьях все-таки больше. И а, очень важная роль здесь играла отношение к женицам. Все-таки в еврейских семьях женщина на сносях, женщина, которая вот-вот должна а, была родить, она оберегалась, а, избавлялась от каких-то тяжелых физических работ, а уже после родов, тем более, а, у нее был определенный такой ореол женщины, исполняющие свою митцву, исполняющие мицу, «Плодитесь и размножайтесь», и ее не нагружали вот в первое время, во всяком случае, такой вот тяжелой работой. В крестьянских семьях, к сожалению, в силу того, что жили очень бедно, и нагрузка была огромная на всех членов семьи, крестьянки очень часто и рожали в поле, и ну, уж совершенно точно на третий день после родов было принято, чтобы они продолжали свою трудовую деятельность где-то в семье, где-то в поле выполняли очень тяжелую работу, что иногда приводило к, не говорим уже о психологических каких-то проблемах, но чисто к чисто физическим осложнениям, к сепсису и к сложностям и ухода за ребенком, поэтому смертность реальная и у младенцев, и у жениц, у евреев была меньше. Еще один момент, вот мы говорили с вами о чистоте посуды, это тоже вот как раз в XIX веке было наглядно подтверждено. Дело в том, что жили очень бедно, действительно, если мы говорим вот о сельской местности, и жили бедно и в местечках в черте оседлости, жили бедно и в селах, и в деревнях, но у евреев совершенно недопустимо было Использование одной и той же посуды для хозяйственных и пищевых целей. Кроме того, что мясная посуда отделялась от молочной, совершенно недопустимо, чтобы в одной и той же миске или в одном и том же тазике или ведерке, которых было очень мало, сначала приготовили еду потом замесили какой-то раствор, покрасили и побелили хату, а потом снова вымыли. Ну, мы сами понимаем, как вымыли. Не было тогда доместеса, не было каких-то там фей и ферий. Вот, значит, где-то там под точной водой, и неизвестно какой водой, и потом что-то приготовили там. К сожалению, в крестьянских семьях, в силу того, что действительно была большая нищета, посуда было мало, одну и ту же посуду использовали для хозяйственных нужд и для пищевых нужд. Но если вы вспомните о традициях вашей семьи, наверняка, даже в семьях, где не соблюдался кашуров, равно были какие-то отдельные кастрюльки, были какие-то отдельные мисочки. Там только для молочного, или там, во всяком случае, недопустимо было. Это уже и в наше время, когда посуда стало больше, а вот теперь уже вообще разнообразие. Но вот даже в самые тяжелые времена, послевоенные времена, ну, как бы совершенно невозможно было в еврейской семье использование в ключевых целях и в хозяйственных целях одной и той же посуды, а это тоже ведет к различным осложнениям. Мы сами это прекрасно понимаем. А, еще один момент, о котором я хотела бы поговорить, это отношение в общей а, культуре, к здоровью евреев. А, а, считалось, что евреи — народ нервный, народ, подверженный определенным психическим заболеваниям, и вот это, в общем-то, культивировалось во многих ненаучных подходах, псевдонаучных, и приводились там различные доводы и примеры. Вот на э, этой репродукции мы видим картину э, Верещагин э, э, извините, а, картина называется «Обиженный еврейский мальчик». А, а, картина написана с большой любовью, с теплотой к этому ребенку. Видно, что вот художник ему сочувствует, что он а, переживает, вот, что с ребенком что-то случилось, что его действительно обидели, и вот у него такая вот боль в глазах. Но а, понятно, что вот это вот отношение... Uh, ученого, это uh, художник Рамской, так вот, uh, его отношение вот этого художника, но не было типично для отношения uh, других людей. Действительно, вот, к сожалению, считалось, что евреи — это какой-то особый народ. На самом деле, это происходило от того, что евреи действительно жили в замкнутых uh, местах, uh, черта, оседлости, местечки, и uh, соответственно, что были смешанные браки, были замкнутая община, и а она была легче для наблюдения. И, к сожалению, поскольку не было особое внимание, то какие-то девиации, какие-то изменения и в поведении, и в здоровье людей, особенно в психическом здоровье, бросалось э, в глаза больше, чем у рассеянного населения. Всегда легче наблюдать за какой-то отдельно взятой группой. Но вот эта подмена, она, к сожалению, существовала. Я хочу, вот, чтобы вы внимательно посмотрели на этот слайд и увидели здесь портреты двух профессоров двух Ученых людей. На левом портрете мы видим Илья Мечников. Вот, если кто-то не знает, он галахический еврей. Это ученый и профессор медицины. И на правом портрете мы видим Ивана Сиповского. Он тоже профессор психиатрии, профессор Киевского университета, который... Свою деятельность они оба начинали вот в конце 19 и начале 20 века. Вот почему я на одном слайде разместила этих таких э, импозантных, элегантных э, ученых-мужей. Два профессора. Ну, вот какие разные взгляды и какие пути в общественном влиянии. Если мы говорим о Мечникове, то он автор основополагающих исследований в области старения эпидемиологии различных кишечных инфекционных заболеваний. Он э, лауреат Нобелевской премии в авторстве со, со своим коллегой, немецким ученым Паулем Эрлихом. И э, свою Нобелевскую премию он получил э, в 2008 году за открытие в области иммунологии. Вот на этом слайде вы видите Мечникова в его рабочем кабинете. Мечникова э, с э, светочем Вашей мысли и писателем Львом Толстым, а вот на нижнем снимке Мечников, вот он положит здесь в средние годы, с знаменитым мировым ученым Луи Пастером. Вот Сикорский, да, вы помните на правой фотографии, такой замечательный, такой элегантный профессор медицины, профессор психиатрии, он пишет о евреях, как о народе, состоящем на нижней ступени цивилизационного развития. Зал, ученый, и вот он продвигает такую мысль. В этот момент, в начале 20 века, были очень сильны черносотенные движения, были очень сильные антисемитские настроения, и, к сожалению, они подпитывались вот такими вот благообразными учеными. Евреи эгоистичны, они не контролируют свои аффекты, они не способны ставить общественные интересы выше частных и не заслуживают гражданского равноправия. То есть вы видите, вот его фраза о том, что они. Особые люди, у них есть ограниченные психические и физические возможности, и дальше делаются политические выводы. Они не заслуживают гражданского равноправия, то есть они не могут голосовать на ряду с другими народами, они не могут избираться на ряду с другими народами, они не могут выйти за черту оседлости, а тогда об этом уже шли разговоры и считали, что вот эти ограничения надо снимать. Он считал, что у евреев нет отдельного пути развития, только ассимиляция, только растворение в других народах а, и а, у других инородцев а, есть будущее в государстве. Вот, к сожалению, вот эта фраза и она до сих пор у нас а, бытует по отношению к разным национальностям, но у евреев будущего в российском государстве нет. Вот такие вот реакционные взгляды. А, и, к сожалению, они имели и практическую подоплеку. Наверное, многие из вас знают о том, что в начале э, 20 века было позорное дело Бейлиса, о котором говорила не только вся российская прогрессивная общественность, но и вообще в мировой истории это одно из самых позорных дел, которое, к счастью, завершилось благополучно, и Бейлис был это, оправдан. Это дело о кровавом навете, когда э, еврея Бейлиса э, ложному обвинению, арестовали, больше двух лет шел этот процесс, сначала Следствие потом процесс о том, что он убил, еврей, еврейская община убила христианского мальчика для того, чтобы использовать его кровь в ритуальных целях накануне Пасхи еврейской, накануне Песаха. К сожалению, кровавые наветы в истории были еще со средних веков, они никогда не были доказаны, потому что их, сути дела, нет и быть не может. Мы прекрасно знаем, что этого не может, быть, потому что это противоречит вообще любому взгляду нормального человека, а тем более еврея, в связи со всеми возможностями, особенностями питания и вообще ментальностью людей. Но кроме того, чтобы Сикорский был стрекателем этого дела, он выступил еще и экспертом, и он сослался историка-слависта из Франции Леора Балье и сказал, что а, вот это убийство – это расовое мщение, вендетта сынов Якова субъектом другой расы. Представляете, какое позорище для ученого придумать ссылку, которой на самом деле не было, и вот этот французский ученый опроверг, он показал свои труды, там не было вообще этой фразы абсолютно. И прогрессивный писатель, не еврей, Короленко, а, оценил выступление Сикорского, как вообще полную подтасовку ничего общего, не имеющее с наукой. Но вот здесь, вот на этом слайде, вы видите отзыв департамента полиции того времени. «Постой народ, читая экспертизу Сикорского, выказывает большую ненависть к игреям, выражая погрома. И действительно, в то время по стране прокатилось огромное количество погромов. Вот мы говорим о взаимосвязи нечестной науки, тасовки фактов, Реальным действием к осуждению невинного человека и даже вот к еврейским погромам, которые повлекли огромное количество смерти людей. Но, к счастью, в 2013 году вот эта экспертиза была осуждена э, международной э, психологической общественностью и на одном конгрессе в Лондоне, на другом конгрессе в Вене. И вот очень важный вот этот момент, что никогда психиатры не были так единодушны и принципиальны в проявлении своего отвращения к использованию психиатрии в политических целях. Вот. Такие два разных ученых, живших одно время, но вот по-разному. Я э, хотела бы еще остановиться вот на этом слайде. А, наверное, э, многие из нас, люди старшего поколения, своих родителей, своих бабушек и дедушек, кто переживал 50-е годы в нашей стране, знают о том, что было так называемое дело врачей. А, и... Наряду с тем, что э, евреи э, в советское время внесли огромный вклад в медицину, в частности, вот до сих пор тело Ленина сохраняется в мавзолее благодаря э, научному вкладу Бориса Сбарского, который э, выработал вот, метод сохранение мумификации тела, сохранение вот его в таком естественном состоянии. И очень много евреев-врачей вот на этих фотографиях вы видите, на верхних вот этих пяти фотографиях, врачей, которые внесли огромный вклад в это время в науку. Но вот так возникло э, дело врачей. На нижней фотографии вы видите вас о награждении знаменитого врача Машук, печально знаменитого, потому что из себя человек ничего не представлял. Но вот на этом деле... Говора своих учителей, своих э, соратников, с которыми она работала, более талантливых, более успешных, э, в том, что они подлые врачи-убийцы, что они намереваются убить и товарища Сталина, и все окружение сталинское, и они виноваты э, в смерти очень многих наших выдающихся деятелей, вот тогда было очень тяжелое время, я по молодости лет, конечно, его не застало, но по рассказам моей мамы, которая была тогда ребенком, заканчивала школу, и моей бабушке, было время очень страшное, разговоры шли о том, что евреи вообще надо выслать в территории, вообще европейской территории Советского Союза, в на Дальний Восток, куда-то дальше, и мы знаем, как происходили такие выселения, мы знаем это по чеченскому народу, мы понимаем, что Туда доехали бы единицы, и те потом, наверное, умерли бы там от голода в бараках. Бараки, во всем случае, там уже строились. Вот тоже такая подтасовка фактов, которая вот вела бы уничтожению еврейского народа, но э, распорядилась история по-другому. Да? Накануне Курима в 1953 году Сталин э, умер. И э, через несколько буквально месяцев после этого была полная реабилитация, прекращение этого дела, развенчание знаменитой предательницы и провокаторши Тимошук. И, к сожалению, она нанесла очень много вреда. Многие люди не дожили до вот этого прекрасного момента. Они умерли от каких-то там сердечных заболеваний. Но, по крайней мере, таких массовых репрессий среди еврейских врачей и всего населения, еврейского населения Советского Союза да, не произошло. И завершить я хочу вот рассказом о том, что действительно есть реально определенные генетические заболевания, которые присущи различным группам населения. И, в частности, евреи тоже являются носителями определенных измененных генов. Почему это произошло? Во-первых, действительно, еврейское население всегда жило в определенных закрытых общинах. Это были и местечки вот на территории Российской империи, это были какие-то определенные гетто в Европе, во Франции, в Германии гетто не те, которые, вот мы говорим о Холокосте, об этом времени гетто, скученные места проживания. И, соответственно, были родственные браки, смешение одинаковых типов ДНК, но считается вот сейчас с генетической научной точки зрения, что мы все, евреи шкиназы Шли пошли через два пика так называемого бутылочного горла. Что такое бутылочное горло? Вот здесь на верхней схеме это видно. Это а, определенное снижение популяции до предельно низких значений, когда а, действительно получается, что видовое разнообразие сужается. И вот первое такое бутылочное горло было ориентировочно около 9-10 а, века. Это как раз тоже вот то волна Начало инквизиционных процессов, выселения евреев из их насиженных мест. И вторая волна – это приблизительно середина XIV века, это расцвет инквизиции, это убийство, это массовые тоже перемещения, переселения еврейского населения с территории Европы в более восточные территории. Вот тогда считают сейчас, по вот, оценкам ученых, что было резкое снижение этнической группы ашкенозийских евреев а, до угрожающих э, чисел, э, возможно, их было всего лишь к этому моменту 300-400 человек. Понятно, что видовое разнообразие сужено, и, соответственно, какие-то изменения не могли служить тому, что вот эти вот э, генетические Измененные структуры передавались следующим поколениям. Вот эти отголоски сейчас находят. И, к счастью, сейчас наша генетика имеет возможность определить, есть ли какие-то изменения в генах у людей еще на этапе того, как они захотели бы обзавестись потомством. Во всяком случае, я не знаю, как в других странах, но вот я много так читала и общалась с людьми, которые проходили такие генетические экспертизы в Америке. То есть, если два ашкиназийских еврея, еврей еврейка готовы создать семью, и говорят об этом, предлагают эти генетическую экспертизу, чтобы определить, есть ли у него или у нее какие-то измененные гены, и насколько может еще до момента зачатия, еще до момента э, их решения обзавестись потомством, это может повлиять на перенос этих генов и э, чем это может быть чревато для будущего ребенка. И есть еще одно заболевание, которое э, у евреев генетически передается – это заболевание рак молочной железы. На эмбриональном и там о, э, зачаточном уровне его определить невозможно, но мы должны понимать, что, к сожалению, на 7-8 процентов у еврея, у евреек, ашкенази вероятность заболевания рака молочной железы больше, чем у других народов, и поэтому мы должны особенно внимательно относиться к этому заболеванию. Заболевание, как бы оно страшно не звучало, мы знаем, что онкология это вообще такая сфера, которая требует отдельного разговора, но я хочу оптимистично сказать, что именно заболевание рак молочной железы в современном мире лечим на ранних стадиях практически на 100%, поэтому наша задача диагностироваться, понимать, что риск заболеть есть, в принципе, у многих людей, к сожалению, но на ранних этапах это абсолютно излечимо. Поэтому от нас зависит быть внимательным к своему здоровью, проходить диагностику и выполнять вот те основные постулаты сохранения здоровья, которые нам передали наши врачи. Древности до современности. Спасибо большое. Я благодарю вас за внимание. Вы очень внимательно дали мне возможность рассказать вам об этой теме. Если есть какие-то вопросы, есть какие-то уточнения, я готова вас услышать. Я хочу озвучить один вопрос, у нас написан э, в чате. Э, сейчас в ортодоксальных районах Израиля самые многочисленные случаи коронавируса. Что-то перестали мыть руки или что-то не так с эпидемической точки зрения. Я уже, честно говоря, ответила на этот вопрос. В ортодоксальных районах Израиля очень плотная очень большая плотность проживания. Это очень-очень большие семьи, это совершенно изолированная группа. Мы знаем о том, что ультраортодоксы в Израиле не признают израильскую государственность, не любят обращаться в государственные учреждения, следовательно, и в больнице и к врачам. И там, где заболевает один человек, заболевает сразу. Не просто целая семья, а целый этаж, где проживают эти семьи. Потому что Или целый квартал. В... Или целый квартал. И не сразу обращаются, это разрастается с огромной скоростью, и тут уже эм, частота омовения рук, к сожалению, не играет роли. Спасибо ваша Юлечка. Тут просто как бы надо понимать, что эта инфекция она переносится не только поверхностями, да, вот не только с рук, это и воздушно-капельный путь, то есть это общение э, с людьми. И э, когда нас просят ограничить количество социальных контактов, уменьшить э, количество людей, посещающих одновременно какое-то мероприятие, на, было бы очень здорово, если бы мы выполняли эти требования. К сожалению, когда вот этого не происходит, когда на свадьбы приглашается большое количество людей, когда на похороны приходит тоже много людей, чтобы почтить э, покойного, вот происходит э, такой обмен э, между здоровыми и нездоровыми людьми, к сожалению, это происходит. Поэтому там, где есть понимание у руководителей общин, там, где есть понимание у раввинов э, этой ситуации, там э, люди больше защищены. Там, где этого понимания нет, ну, к сожалению, такое происходит. Я ничего с этим не сделаем. В общем-то, вот это все, что мы хотели сегодня вам рассказать. Мы надеемся, что вам было интересно. Еще, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, мы готовы на них ответить. Самое главное, что мы хотим, чтобы вы не только вот услышали эту информацию, ну, как, как что-то вот такое интересное, знаете, вот передачу на телевидении, а для того, чтобы вы, проанализировав ее, подумали, что каждый из нас может сделать, чтобы защитить себя, сохранить свое здоровье, как физическое, так и психологическое. Поэтому для нас вот очень важно, чтобы эта э, наша сегодняшняя встреча имела практический потом выход, для вашего настроения, здоровья, оптимизма. Человечество переживало различные сложности, но выжило, мы с вами тоже переживем все. Обязательно. Ну, я думаю, что выражу общее мнение, что было очень интересно. Спасибо большое Марине и Юле, спасибо за хлопоты, за организацию, спасибо. за интересную информацию. Ну, думаю, есть о чем подумать. Еще и в записи можем потом посмотреть и те, кто захотят, кто не смог присутствовать, кто Да, угодно. это очень важно, чтобы вы могли. кто да. по телефону занимается, у них нет техники такой, вот они посмотрят это в записи потом, когда мы выйдем в офис. А вам очень большое спасибо. Спасибо ну, вам. За помощь, и поддержку за поддержку. Спасибо проект. вам всем, здоровья и удачи проекту.